Сибур, Холдинг и Казанский федеральный университет. VPN-виртуальный помощник. Какое уникальное природное шоу ждет нас в апреле? Всем привет! В эфире универ а в студии Виктория Бояринцева. В Казанском федеральном университете состоялась встреча представителей публичного акционерного общества сибур Холдинг с директором институтов Казанского университета, а также ректором КФУ Ленаром Сафином. Подробнее расскажет наш корреспондент. Мы тесно сотрудничаем с крупной компанией и с компанией Xengour.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 Оптимизации персонала, оптимизации состава сотрудников, чтобы они обучались, уровень квалификации поднимался, потому что оборудование усложняется. Требуется переподготовка по самым разным специалистам управления, до сих пор, это понятно, уже достаточно давно работают системы с разными университетами.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 помощник российским пользователям в обходе блокировок. VPN-сервисы, без которых нет существования в нынешних реалиях интернета. В прошлом году Россия стала второй страной в мире по количеству скачиваний VPN. В марте-июле страна вышла на второе место. Только за первые три недели июля россияне скачали VPN-сервисы более 12 миллионов раз. Обойти локальное ограничение, благодаря чему у российских пользователей появляется доступ к тем или иным сайтам, при этом сохранить свою конфиденциальность, возможно, с помощью VPN. VPN у нас официально разрешен, но не все сервисы VPN у нас разрешены, те, которые, скажем так, более-менее лояльны Роскомнадзору. В январе 2022 года VPN-сервисы в стране загрузили 2 миллиона раз, и Российская Федерация занимала 16 место в мире. Уже в июле страна вышла на второе место по скачиванию VPN. Если выбрать иностранный VPN, то местные запреты перестанут действовать и станут доступны заблокированные на территории его страны сайты. Отметим, что при активации приложения VPN риски сохраняются, возможен взлом аккаунта, а также утечка данных vpn ну, vpn – это связь вашего компьютера или вашего устройства с каким-то удаленным устройством для выхода в интернет. И потенциально есть у нас, ну, скажем так, не очень чистоплотные сервисы. Они могут просматривать ваш трафик видеть и знать, что вы передаете в интернет и что вы смотрите из интернета. Также на первом месте за последние полгода скачивания VPN была Индия. В пятерку входят Пакистан, Индонезия и США. По оценке экспертов, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30%, что соответствует показателю Китая. Вероника Гемранова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялся телемост студентов Казанского университета с абитуриентами из Таджикистана. Подробности далее в сюжете.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 Лучшие практики и компетенции, которые мы ну, в том числе и здесь а, вот, и сам, именно, постигала и создавала, в том числе и формировала, они в равной степени сегодня будут в полном виде вам доступны. И очень надеемся, что очень успешные и ну, эффективные будут книги школы, которые год за годом, как вы уже говорите, открываются на базе Росского дома душам.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 Ксения Моисеева, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Универньюз. В апреле 2023 года нашу планету ожидает уникальное природное шоу «Звездопад Лириды. О том, где и когда лучше всего наблюдать за падающими звездами, смотрите в следующем сюжете.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 Студенческая весна – это ежегодное событие одно из наиболее ярких и важных моментов в жизни каждого студента. На мероприятии выступают самые творческие и талантливые ребята. В этом 2023 году все институты Казанского федерального университета продемонстрировали свои умения и воплотили интересные идеи в жизнь. Теперь настало время выбирать лучших из лучших. На гала-концерте выступят талантливые коллективы и исполнители, лауреаты фестиваля, а также будут объявлены имена институтов победителей. И самое главное – пройдет торжественное награждение победителей. И лауреатов. Ежегодный фестиваль э, студенческая весна прошел как всегда ярко. Э, очень ожидаемо для студентов. Э, ребята готовились на протяжении трех-четырех месяцев, начиная сразу после дня первокурсника. Поэтому фестиваль прошел очень круто ярко, и студенты начали сразу после фестиваля, после окончания фестиваля готовиться к республиканской студенческой весне и галоконцерту. концерт большое праздничное событие, заключительный этап, где будут представлены лучшие номера и объявлены победители. Каждый из институтов покажет свои достойные выступления. Фестиваль разделен на две части. Первая демонстрирует конкурсную программу для республиканской студенческой весны. Вторая направлена на проведение итогов и награждение победителей. Гала-концерт это всегда. Да, такая яркая, заключительная точка большого фестиваля, как я сказала, которому готовится уже на протяжении многих-многих месяцев. И, конечно, эта точка необходима. На гала-концерте, во-первых, мы видим все самые яркие номера, которые студенты подготовили. Во-вторых, мы узнаем результаты. 19 апреля традиционно можно будет посмотреть гала-концерт студенческой весны на трансляции телеканала Универ ТВ. Сам фестиваль будет проходить в культурно-спортивном комплексе Уникс. Приобрести билеты можно уже сейчас у культурно-организации организационного комитета, чтобы своими глазами увидеть лучшие номера, подготовленные студентами Казанского федерального университета. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета УНИКС состоялся турнир по волейболу среди работников структурных подразделений КФУ на Кубок имени Кудрякова в 2023 году.